что в лагерь приходят намады и убивают моих людей. Как будто мы водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то тип. Наркоман кончен. Устроил тут пальбу и просто свалил. Моя не сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам намадам что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Какие обиды? Я его найду. Дик, слышишь меня? Ты чё? Реально поехал на север? Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, да, да. Я просто туго соображаю. Такое бывает при ожогах третьей степени. Да. Позаботься об Альварес. Заметка номер 1-3-8-1. Для меня это важно. Докладывай, агент Синклер. Я на Отдыхай. Конец связи. Могила. Разгрузку да, и активизацию раз К этому запаху невозможно. Выезда прибывают без остановки. Имеющие сезоны загружены почти полностью. Я отправила заявки на открытие новой на федеральной земле. Но вашихтонские бюрократы перестали отвечать на мои звонки. Видимо, у них есть дела по важнее. Примечание там Беркинса. У меня была права, урод. Да, сначала мы лыжанулись. Стали копать здесь, а не а... Но... Это радио «Свободный Орегон». Правда? Освобождали. Помнишь, мне пришлось спорить Ты до хреботы, чтобы эту зону потом? Люди живут на улицах, в коробках и палатках, потому что знала, не осенят американскую мечту. Но мне никто некоторые не из них сражались за эту а страну А потом попали. федералы просто забыли о них Как об отработанном да, мы материале верим. Нет, ребята, никакой это не вьетнамский синдром Честнее будет сказать, синдром американский Понятно. Ну, теперь мы все бездомные Живем на лоне природы, как наши предки Федералы думали, что без подачек нам не прожить Но мы доказали, что они не Главное для нас сила воли, решимость и доверие друг другу. От федералов этого не дождешься. Хотите, чтобы вам доверяли? Это надо заслужить. С вами Марк Коплок. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно! Радио «Свободный Орегон» снова в эфире. Господи, что я наделал? Слушай, Коуп, этот парень, которого я ищу, кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Коуп? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестно. Что, выяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Посмотрим, что тут у нас. Вот он! Серебристый шляп! Красный бензобак! Это он! Дерьмо! Что за хрень? Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить борьбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал, как будто в супермаркет зашел. Козлина, глуши свой байк!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 А, Сущенок! Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и людей. Нормально. Он шутит. На мат. Да жив. Но на, мат. на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Передай ему. Передай ему, знаешь что? Передай ему от меня. В жопу. Бухарь, ты на связи? Я просто хочу узнать, как ты там? Татик, я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север, как ты и хотел. Ой, надеюсь. Буха, мне Ты, главное, поправляйся. Надо еще доделать байк, а потом запастись снаряжением. Как оклемаешься, сразу поедем. Конец связи. Сэн Джон, это Копланд. Что-то давно в Бухаре не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. Вы же с ним друзья. Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Коук просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи. Найду тебе применение. Но гнездо нужно сжечь всю эту хрень. А Надо Мне нужно плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник Леон? Так надо осмотреться. Это мне нужно. Тут у нас, может быть, здесь. Есть. Осталось определиться, кому это отдать. Супер, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил! Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет. <связь> Я поеду за ними, а попробую выяснить, что они тут забыли! Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты, какие глупости! Погоди, погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Show sure, Вы да, это слышали? А лежит, я не знаю. Как док закончит, так и свалю. не высовываться. Все нормально? Сегодня вообще <плево> будет не море. Лично ты, ты, ты жалуешься? Продолжение что это место они используют уже давно. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного лейтенантом Убрайаном, этим утром в пещеры вошли приблизительно 447 что? особей. Следов в секторе посторонние прилагаются. указывают на то, что это место они используют уже давно. Андерсен, ваша царь. У меня приказ стрелять без предупреждения Хорошо, хорошо, я ухожу Для изучения внутреннего пространства пещеры. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до Нет. первобытного состояния, и перешли на ночной образ жизни, кажется все более состоятельной. Конец отчета. А внутренний не поймёшь. Брайан. Живой говнюк. Если у Брайан не погиб, то в том лагере значит... Может, тогда и Сара тоже... Ты что не слышал? Больше 400 особей. И это не какие-то там заурядные фрики. Это третья стадия. Но они спят, как младенцы. Я спросил, не пойдете ли вы. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. Когда-нибудь будил медведя павшего впавшего в спячку? Да. А фрика впавшего в спячку будил? Вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике Уайткина. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем на пора. Замирать пещеры? А, кому это надо? Кохорь, ты нас... Связи? Бухарь, ответь! Дик, привет, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервелла, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу постерил до самого трехпалого Джека. В общем, он выжил Бухарь. Он живой. О, о чем ты? Весь лагерь был перебит. Мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал. В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой. Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некой Брайне. Тих не смей. <звук> да нет! Нет, бог успокойся. Я просто... Эм... Отдыхай пока. Конец связи. свободный орегон правда освобождает то отище в которое превратилась наша жизнь не стала неожиданностью лишь для тех кто давно меня слушает я был одним из них, них. что стало с теми кто высказывался против федералов стоп же и пришлось не сладко на кладбищах полно несчастных которые осмелились открыто выступить против лжецов и со мной приходили я основал свободный орегон перед самым разгромом федералов. Вел трансляции из Мини колеся из города в город. Тогда дороги еще не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в наивной надежде. Остановить фриков. С вами Марк Копланд. Это Радио Свободный Орегон. Не верьте, лжи. Нет, Ох, вот кого на кладбищах полно, так это фриков. И ты не мог задержаться на одном месте, потому что если бы кто-то увидел твой мини его бы разнесли на куски. И тогда мне не пришлось бы сейчас слушать это твое идиотское радио. Oh. Радио Свободный Орегон Правда, а? освобождает В небе стали появляться черные вертолеты Возможно, Или вы медпункт. Или движной Надо забраться подумать, в нос что с ума Может, найдали еще один инъект Они существуют И это подтверждает мою правоту Мы думали, что Нера вымерли вместе со всеми в жертвами собственной глупости Вот и генератор Зараза, предохранитель сгорел, чтобы потом вернуться и восстановить Где власть. Где мне теперь взять предохранитель. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь О. им навстречу. Они не спасать вас пришли. Давай. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше двух лет назад. А, а это сволочь просто пристрелит вас на месте. С вами Марк Копланд. Это Радио Свободный Орегон. Порядок. Не верьте, лжи. Боже мой, нет. вот так. Хорошо, это здесь. Нет, нет, это в той стороне. дохранитель да вот теперь дело пойдет ну вот порядок Рабочий у нас хоть? нет воды. Просто дайте нам воды. Мэм, вернитесь сейчас же в машину. Ясно? Эдди, у тебя есть Хочу. бутылка с водой? А, Дай ей, есть Дай ей воду. Ладно. Ждите. Спасибо. Извините. Простите меня. Запирай. Эй, -э -э, что? В чем дело? Я ей соврала. Что? Они больше никого не пропустят. Лагерь забит под завязку. Что, что же нам делать? Не знаю, как ты. Подожди. А у меня есть план. Какой план? Что? О чем ты? Я не понимаю. Нет, нет, нет, нет, нет. нет. Что? Господи Боже! Столько народу, О, Бухарь точно сказал, жуть, да и только. Толпились у этих блокпостов и ждали своей смерти. веков поубавится. Okay. всегда. Точно, надо спалить оставшиеся гнезда.